Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Это электролизный водородный газогенератор S400ACS2. Газогенератор предназначен для сварки, пайки, обжига или высокотемпературного нагрева различных материалов и веществ. Напряжение питания однофазное, 220 вольт. Максимальная потребляемая мощность 2,4 кВт в час. Максимальная производительность до 650 литров в час. Номинальная производительность 450 литров газовой смеси в час. Расходными материалами для работы газогенератора являются дистиллированная вода, а также жидкие углеводороды для работы системы углеродного обогащения. В качестве жидких углеводородов может быть использованы высококачественный бензин «Галоша», а также жидкие углеводороды на основе спиртов. Этиловый, метиловый или изопропиловый спирт. Устройство может быть использовано как в быту, так и в промышленности. Предназначено для продолжительной работы под нагрузкой до 50%, а также допускается работа под нагрузкой в 100% с периодом непрерывного использования до 40 минут. Газогенератор может быть оснащен одной или двумя парами быстроразъемных механизмов для подключения горелок. Друзья, ну а теперь немного практики. Для теста работоспособности газогенератора я использую вот эту горелку. Это горелка Дон 284. Она предназначена для пайки и для сварки металлов. Открываем синий вентиль. Через синий вентиль в горелку подается гремучий газ, вырабатываемый газогенератором, но он максимально обогащен углеродом. Такой газ зажигается Абсолютно безопасно. И зажигая газ, открывая при этом только синий вентиль, вы полностью исключите возникновение реверсивного горения газа. А попросту говоря, обратных хлопков. Как вы можете увидеть, газ зажигается прекрасно. А в процессе работы, для увеличения, исключительно для увеличения температуры горящего пламени, вы можете открывать красный вентиль. Добавляя в смесь чистый гремучий газ. Добавляя чистый гремучий газ, вы увеличиваете температуру горения, если это необходимо. Если нет необходимости в увеличении температуры горячего пламени, тогда можно работать полностью на обогащенном газе не добавляя красным вентилем чистый гремучий газ. Пожалуйста, обратите ваше внимание на то, чтобы безопасно потушить пламя, необходимо для начала полностью закрыть красный вентиль и только потом, не опасаясь обратных хлопков, закрывать синий. Друзья, наверняка вы... Знаете или что-то слышали о том, что скорость распространения э, фронта горящего пламени гремучего газа может достигать скорости в 20 метров в секунду? Распространение фронта пламени горящих веществ с такой скоростью можно сравнить только со взрывом. Именно взрыв происходит при допущении обратных хлопков, который может повредить газогенератор. Но сейчас мы на это обратили особое внимание, и все внутренние компоненты, в том числе манометр, а также газоотводные баки, либо баки для заправки газогенератора и сам электролизер в частности, все эти компоненты теперь способны с легкостью выдержать воздействие взрыва, который возникает при обратном хлопке гремучего газа. На все внутренние компоненты... Во время обратного хлопка кратковременно воздействует очень высокое давление. Это давление может достигать до уровня 40-45 атмосфер. И сейчас я продемонстрирую вам, как наш газогенератор противостоит таким ударам. В быстроразъемный механизм я вставил штуцер с силиконовым шлангом. А другой конец этого шланга находится у меня в руках. И сейчас я запущу газогенератор и спровоцирую обратный хлопок. Сейчас газогенератор работает, вы можете увидеть это по растущему давлению на манометре. Я пальцем перекрыл выход газа, давление на манометре растет. Открываю, стравливаем газ. И сейчас газ выходит из газогенератора под естественным давлением. Теперь предлагаю поджечь и посмотреть, что произойдет с газогенератором при возникновении обратного удара. Все компоненты газогенератора в рабочем состоянии. И мы можем произвести еще один хлопок. Смотрим на манометр. Давление в газогенераторе набирается не сразу, так как после обратного хлопка внутри газогенератора образуется сильнейший вакуум, который всасывает через шланг воздух из атмосферы. Для того, чтобы это не происходило, я закрыл пальцем выход газа. Итак, друзья, если вас интересует подобное оборудование, пожалуйста, обращайтесь по ссылке, которую я оставлю в описании. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.